Это что же, прихоть короля? Да. Но в таком случае я должен непременно предупредить монсеньора герцога Анжуйского о своем отъезде. Мы сообщим герцогу. Не тратьте на это драгоценное время, господин главный лошадь. Король приказал выехать немедленно. Жирон, зажгите фонарь. Келес еще не пришел. Мы здесь, ваше величество. Все в порядке? Да, государь. Правда, главный ловчий несколько неохотно покидал Лову. Следуйте за мной. дойдет, узнает. И не звука. Будьте начеку. Что это значит? О, господи. Побудьте с ним, Дабернон. Государь, честь, которую вы мне удостаиваете, так неожиданно, что она... Что она пугает, не так ли? Нет-нет-нет, брат, оставайтесь в постели, не вставайте. Да, но, государь, все же, позвольте мне... Вы читали? А, да, Ваше Величество, ничего заслуживающего внимания. Вечерняя корреспонденция. Вечерняя корреспонденция. Разумеется, корреспонденция Венеры. Ваше Величество желает поговорить со мной наедине? Все, что я имею сказать вам наедине, вам придется выслушать при свидетелях. Господа, слушайте хорошенько. Король разрешает вам. Государь! Прежде чем оскорблять человека моего положения, вы должны были бы отказать мне в гостеприимстве в Лувре. У себя во дворце я смог бы ответить вам подобающим образом. Вы забываете, что где бы вы ни находились, вы являетесь моим подданным, потому что, слава Богу, король этой земли я. Однако, ближе к делу, дайте мне это письмо. А какое? Да то, что вы читали. То, что лежало у вас на постели, и то, что вы спрятали, увидев меня. Подумайте, Государь, о чем? О том, что ваши требования недостойны дворянина. Дайте мне письмо. Государь, подумайте, это письмо от женщин. Есть письма женщин, которые следует читать обязательно. И очень опасно оставлять их непрочитанными. Пример? Письма нашей матушки. Брат, письмо. Это письмо не от женщины, а от одного из ваших сообщников, Лотаринских принцев. Я видел печать. Дайте мне это письмо. Иначе я прикажу, и вас вырвут его силой. Я не собираюсь убивать вас, брат. Вы пытались бороться, вы проиграли. Так признайте себя побежденным. Теперь вы поняли, что господин здесь король. Да. Ну так скажите это не шепотом, а во весь голос. Я говорю это, брат, я объявляю об этом. Ну, тогда дайте мне письмо, которое вы только что пытались сжечь. Вы слышите? Король приказывает вам дать ему письмо. Государь, нет суды. Из-за сегодняшних беспорядков к счастью они не имели пагубных последствий. Вам придется посидеть в этой комнате до тех пор, пока мои подозрения на ваш счет не развеются окончательно. Помещение вам знакомо? Оно удобно и не особенно напоминает тюрьму. Да и общество у вас будет приятным, поскольку эти господа будут охранять вас. А мои друзья... Могу я видеть моих друзей? А кого вы называете своими друзьями? Господин Домансаро, например. Господин Дриберака, господин Дантрага и господин Добиси. М -м, конечно. И этого. Разве он имел несчастье чем-нибудь не угодить, Вашему Величеству? Да. Сегодня вечером он нанес мне оскорбление на улицах Парижа. Вам, государь? Да, мне или моим преданным людям. Что одно и то же. Вас ввели в заблуждение, государь. Господин Дебюсси уже два дня не выходит из своего дворца. Он лежит больной. <связывая> его мучает лихорадка. Больной. Если его и мучает лихорадка, то уж во всяком случае никак не дома. <связывая> а на улице Кокиер. Кто вам сказал, что Бюси был на улице Кокиер? Я сам его видел. Вы видели Бюсси на улице? Да, Бюси. Веселого, беззаботного, в сопровождении этого Реми, уж не знаю, лекаря его или там оруженосца. В таком случае я. Ничего не понимаю, я сегодня был у Бюси. Он лежал в постели и говорил, что тяжело болен. Значит, он меня обманул. Вот видите, хорошо, когда все выяснится. Дебюси будет наказан, как и другие. Или вместе с другими. Если господин Дебюсси меня обманул, значит, у него были какие-то намерения, в которых он не мог признаться мне, зная мою преданность вашему величеству. Господа, вы слышите, мой брат утверждает, что господин де сделал это без его ведом. Тем лучше. Почему? Потому что тогда Ваше Величество позволит нам поступить по нашему усмотрению. Да. Ну, хорошо, хорошо, там посмотрим. Ну что ж, господа, я припоручаю вам и вашим заботам моего брата оказывать ему все почести, подобающие принцу крови. О, государь, будьте спокойны. Мы помним, скольким мы обязаны Его Высочеству. Прекрасно. Прощайте, господа. Государь, неужели я действительно... престолом? Позвольте мне хотя бы завтра быть рядом с Вашим Величеством. Брат, окажите мне эту милость быть при Вас. Нет, сударь. Мне угодно, чтобы вы остались здесь. Государь! Такова воля короля. И этого для вас должно быть достаточно. Я же говорил, что настоящий король Франции. Это я? ты все время останавливаешься уж не боишься ли чего-нибудь боюсь да чего же отец а мне кажется ты боишься не преследует ли нас господин домонсеров Ай, красивая птица. Ну-ка, возьми. О, ну, хорошо. Хорошо. Хорошо. А, хорошо. Хорошо. Хорошо. Ну-ка, еще. Возьми. Господин граф, там какой-то дворянин хочет видеть вас. Пусть войдет. Чем обязан? Нам нужно поговорить сударь. Оставьте нас. Я вас слушаю. ставивайте меня приглашением сесть хорошо ну тогда я усажу себя сам Итак, вы знакомы с Лигой, сударь? Я о ней много слышал, господин Шико. Тогда вы должны знать, что это объединение честных христиан, которые собрались для того, чтобы благочестиво уничтожить своих ближних, гугенотов. Вы состоите в Лиге, сударь? Я? Да. Сударь, я имел честь спросить вас, состоите ли вы в Лиге. Вы меня понимаете? Господин Шуко, я очень не люблю вопросов, смысла которых я не понимаю. И, естественно, не люблю людей, их задающих. Поэтому, будьте любезны, перемените эти разговора И ради приличия я подожду несколько минут. За несколько минут можно наболтать с три короба. Если герцог Анжуйский принадлежит к лиге Сударь, то вам этой участи не избежать. Вы его правая рука, черт побери. Нет, лиге не понравится, чтобы ее главарь был однорукий. Ну и что дальше, господин Шико? Дальше? Дальше. А дальше, господин Дебеси, вас ждет та же участь, что его высочество. Да. И что же произошло с герцогом Манжуиским? Ближе к делу. А ближе некуда, маленькая моя. Что вы думаете по поводу Бастилии, господин Лебисси? Прекрасное место для размышлений. Бастилия? А почему вы говорите о Бастилии? Потому что в данную минуту, сударь, вас должны были арестовать. У меня даже где-то был приказ, чтобы припроводить вас туда. Хотите поглядеть? Меня в Бастилию? За что? Сударь, я не люблю бессмысленных вопросов. Если вы позволите мне продолжить, я не люблю людей, которые мне их задают. Поэтому я с большим удовольствием позволю сделать с вами все то, что сделали с вашим господином герцогом Анжуйским. Где герцог, господин Шико? В тюрьме. В Бастилии? Нет, пока в Лувре. И четверо моих доблестных друзей не спускает с него глаз. Господин Де Шомберг, которого окунули вчера, как вы знаете, в синюю краску. господин Депарнон, желтый с перепугу, господин Де Келюс, красный от гнева, и господин Де Мажарон, бледный со скуки. Прелестное зрелище, если еще учесть, что герцог Анжуйский начинает зеленеть от страха. Господин Шико, мне кажется, что вы все-таки хотите оказать мне небольшую услугу. Ну, я думаю, что да, а вы как думаете? Но чем я обязан подобной милости? Ведь вы любите короля, а король меня не любит. Или вы спасаете меня сегодня, чтобы погубить когда-нибудь в другой раз, господин Шико? Сударь, я вас спасаю, потому что спасаю, а вы можете думать о моем поступке все, что хотите. Поэтому седлайте лошади и исчезайте. А я передам приказ тому, кто должен его исполнить. Значит, это не вы должны были арестовать меня? Что? За кого вы меня принимаете? Я дворянин, сударь. И славный дворянин, господин Дашаков. Черт возьми, я тоже так думаю. Рыми. Рыми ко мне. Слушаю, сударь! Наших лошадей. А не господин Граф? На редкость сообразительный молодой человек. Черт побери, я и сам так думаю. Так куда мы едем? М -м. Что вы думаете о Нормандии, сударь? Нет, это слишком близко. А что вы думаете о Фландрии? А это слишком далеко. Сударь, я полагаю, что на подходящем расстоянии находится Анжу. Не так ли, господин граф? Да. Пожалуй, мы поедем в Анжу. Сударь, после того, как вы сделали выбор и готовы выехать, я имею честь приветствовать вас. Вспоминайте меня в своих молитвах. Это судьба, господин граф. Господин Арильи, герцог дегис. Арели, насколько мне известно, вы не только лютнист, но еще и наперстник принца. И вам известны все его тайны. Я хочу знать, где сейчас находится его высочество. По-моему, его высочество в Лувре, монсеньор. Вот Я трижды посылал гонца во дворец и трижды получал ответ, что принц вернулся поздно и еще изволит почевать. Часов. Совершенно непостижимо. Меня, признаться, это тоже беспокоит, монсеньор. Вчера, когда мы расстались, его королевское высочество не сказало мне о том, что намерен заночевать в Лувре. Вы должны немедленно отправиться в Лувр, Орельи. Я отправлюсь немедленно, монсеньор, раз вы так желаете. Что мне передать принцу? Что не время спать, когда король собирается огласить главу лиги. Церемония назначена на два часа. Мы должны встретиться и переговорить до прихода короля. Скажите, что я ждать его буду с нетерпением. А если я не найду его высочество в Лувре, что мне прикажете делать? Тогда не имеет смысла искать его в другом месте. В любом случае, без четверти два я буду в Лаврию. Позвольте пройти, господин Шикон. А, это вы, господин Арильи. Что вы тут делаете? А, я играю в шахматы. Хм. Комбинация, кажется, сложная. Да. Меня беспокоит мой король. Вы знаете, господин Арильи, король в шахматах фигура никчемная и глупая. Если у него нет хороших советников, он долго не продержится. Правда, у него есть его шут, который приходит, уходит, имеет право стоять впереди него, позади него или рядом с ним. Как раз сейчас мой король и его шут находятся в наиопаснейшем положении. Какого черта вы, Шико, разбирайте вашу комбинацию в покоях монсеньора? Я жду господина Дешенберга, он у его высочества. Интересно. Но что делает господин Дешенберг у герцога Анжуйского? Я не знал, что они друзья. Он просит прощения у принца за дерзость, которую позволил себе вчера. В самом деле? Да. И ему велел это сделать король. Интересно. Ах ты мой хороший, мой мальчик, нарцисс. Ну съешь еще кусочек. Ну не стесняйся. Ой, как вкусно. Ой. А -а -а -а -а. это вы, любезный господин Арилии. Что вы тут делаете, господин Д. Де Дашуберг? Я? Дрессирую волка, А почему вы Д. Гритеруйте вашу Волкодаву в покоях его Королевского Высочества, а потому что его Королевское Высочество назначило мне аудиенцию, но Келюс Каналия обошел меня. Как? Господин Дакелюс -то тоже здесь? Да, да вы. Проходите, любезный господин Арили, проходите. Вы же здесь свой человек. Вас никто тут не обидит. И тебя никто не обидит, нацист. Это друг дерца Ганжуйского. Вот видишь, это и есть тот самый господин Арилии. Он сам пришел. Как хорошо, а ты волновался. Все хорошо, все идет по плану. А, -а, -а. здравствуйте, любезный господин Орельи. Здравствуйте. А что вы здесь делаете, господин Дакирус? Я разбираю свою корреспонденцию и, признаться, нахожусь в весьма затруднительном положении. Если бы я мог также владеть пером, как вы, лютни Орелии, Забавно. А почему вы разбираете свою корреспонденцию его Королевского Высочества. Его Высочество назначил мне аудиенцию. Я ожидаю. Mm -hmm. А чем занимается Его Высочество? Монсеньор очень занят. Он принимает извинения у господа Пернона и Мажерона, но вы, господин Орельи, можете пройти. Вы ведь свой человек у принца. Да, но, ну, может быть, это несколько не с моей полный, стороны, полный. проходите. Я... Нет, проходите. Проходите, господин Орельеев. Ну что же, восстановили, господин Орельеев. Проходите, я прошу вас. Значит! Любязный окажите мне дружескую услугу, отдайте мне вашу шпагу. Арильей, неужели ты не понимаешь, что я пленник? Чей? Короля. Ваше сочиство, я, я вам клянусь, если бы я подозревал, что Вы бы захватили Вашу лютню, чтобы развлечь Его Высочество. Но я позаботился об этом. Господин Орелье, отдайте нам Вашу шпагу, а мы Вам взамен лютню. Негодяй! Вот и сменялись. Так на так. Один уже в Машаловке подождем. Другие? Mm -hmm. Что с ним? Все в порядке, государь. Нас сменили 10 швейцарцев. Что в Париже? Толпы людей стоят у стен Лувра. Ждут вашего решения. Идите сюда, господин главный ловчик. А почему вы в сюда? Я полагал, что в Винсене и готовитесь выставить для нас оленя. Олень был выставлен в 7 часов, но в полдень у меня не было никаких сведений от вас. Я испугался. Бросил все и примчался сюда. Я подумал, не случилось ли чего. Ваше Величество. Если я нарушил свой долг, то это лишь из безграничной преданности вам. Будьте уверены, граф, я ценю вашу заботу. Благодарю вас. А, если Ваше Величество позволит мне, то теперь, когда я спокоен и убежден в том, что все в порядке, я готов вернуться в Мэн Цэн. Нет, Нет, господин главной Ловчий, оставайтесь. Я нуждаюсь в том, чтобы меня окружали верные люди, на чью преданность я могу рассчитывать. Благодарю вас. Где вы позволите мне стать, Ваше Величество? Где пожелаете. Например, рядом. Здесь я обычно помещаю своих друзей. Пожалуйте сюда, господин главный ловчий. на кого охотится в данную минуту твой главный ловчий? Нет. А на кого? На твоего брата Анжуйского. Пусть охотятся. Свои дичи он здесь не увидит. Ладно, Бери. Давай направим его по ложному следу. Не возражал бы. спросил у него. Где графиня? Господин граф. А куда вы дели госпожу де Монсору? Я не вижу ее среди дам. Воздух Парижа оказался вреден для графини. Получив разрешение королевы, она уехала в Анжу на свою родину. Дело в том, Генрих, что воздух Парижа неблагоприятен для беременных женщин. Я, между прочим, советую тебе тоже отправить куда-нибудь подальше королеву, когда она донесет. Кто вам сказал, что графиня тяжела, господин Наглец? А разве не так? Я полагаю, что предположить, обратное было бы большей наглостью с моей стороны. Так вот, запомните, графиня не тяжела. Но все равно бедная графиня. В провинции она умрет от скуки. Но, к счастью. Что к счастью? К счастью, туда же. Отправились кое-кто из наших друзей. И если они ее встретят, что весьма вероятно, конечно же, они ее развлекут. Ну и кто же из ваших друзей отправился в Анжу? Но вы их прекрасно знаете, господин граф, потому что это больше ваши друзья, чем мои. Вот как? Соблаговолите назвать имена. Этих друзей, господин Балдон. Ищите, господин главный Уловчий, ищите. Выслеживать дичь — это ваше ремесло. Брат, я не утверждаю, что он уехал в Анжу. Я говорю только, что он исчез. И даже самые близкие его друзья не знают, где его искать. О боже! Ну, ну, ну. Возьмите себя в руки. Да. Я с огромным вниманием прислушиваюсь к тому, что требует от меня Бог, и к тому, что требует от меня народ. Сплочение всех сил в единый союз своими защиты веры является залогом благополучия моих подданных. Я это прекрасно понимаю. Поэтому мне по душе совет, который дал мне мой кузен Дегис. Отныне я провозглашаю святую лигу дозволенной и учрежденной. А поскольку необходимо, чтобы главой лиги стал один из самых ревностных сынов Церкви, я остановил свой выбор на человеке высокородном и добром Христине. Я объявляю что главой лиги будет главой лиги будет генрих 3 валуа король франции да здравствует король! Да здравствует король! Я думаю, оставаться здесь небезопасно. По-моему, надо уходить. Да, подождем правда в другом месте. Вот там, подо мной. Ну а теперь передайте это господину Дешеврезу и Герцу Маенскому. К да, господину де Подождите, дорогой кузен. Вы считали, что нужно создать хорошую армию из всех сил Лиги. Армия создана, и, естественный ее полководец-король. Пока я тут буду командовать лигой, вы, как первый воин королевства, отправляйтесь командовать армией регулярно. Возьмите патент... Когда я должна быть? Немедленно. Вы искренне одобряете меня. Смерти Христовой Гены эти вопли восхищения тебя развратят. <связать> и ты забудешь, что короля отличает от остальных только высота его шляпы. Я хотел сказать, король. А когда его голова не покрыта, он такого же роста, как все остальные. Ты когда-нибудь бываешь доволен, господин Хулитель? Я не прошу восхищения, я требую лишь одного, здравого смысла. Ты прав. Вот именно этого тебе не хватает. Хм. Ну ты же не можешь не согласиться, что удар внесен мастерский. Как раз с этим я соглашаться не собираюсь. Но не я ли король Лиги? Ты ее король. Но ты больше не король Франции. А кто же ее король? Все, кроме тебя. И прежде всего твой брат. Мой брат. Мой брат, которого я держу под стражей. Ты дурак, Шико. Это моя должность? Сын мой, займись своей тайной полицией. В Париже в присутствии 30 человек совершается помазание на престол герцога Анжуйского. А ты об этом ничего не знаешь. Господи, Боже мой, а ты откуда об этом знаешь? Потому что моя полиция, это я сам. Итак, один король Франции у нас уже есть. Не считая Генриха Валуа, это Франсуа Анжуйский. А кроме него у нас еще есть герцог Дегис. Mm. <laughs> Хорош король. Король, которого я изгнал, король, которого я сослал в армию. Вот-вот в армию. И в какую? Ты вручил Дегизу армию из выносливых, сокаленных в боях солдат. Армию, способную уничтожить 20 армий Лиги. И если однажды Дегизу взбредет в голову стать королем Франции, ему стоит только развернуть своих трубачей на Париж и скомандовать. Вперед! И он это сделал. Я его знаю. Ты позабыл об одном. Мой великий политик. Как? Разве есть еще четвертый король? Нет. Но ты забыл, что прежде чем мечтать о французском троне, надо бы оглянуться назад и посчитать своих предков когда такая мысль приходит в голову моему родному брату, это куда ни шло, потому что речь идет только лишь о первородстве. Но герцог Дегис, мой дорогой друг, подзаймись-ка Геральдикой и вспомни, чей род древние французские лилии или лотаринские дрозды. Вот тут как раз и заключается, ошибка, потому что эти дрозды хотят взлететь так же высоко, как орел Цезаря. Посмотри это. Скажешь, Генрих, нас, кажется, с нашими лилиями малость обскакали, а?